Сжать Огонь Внутри И лететь искриться кометой Встань Замри Смотри С Марса ты, с Венеры Я Наша остановка — Земля. Забирай меня, свою звезду. Без тебя дорогу не найду. С Марса ты, с Венеры я. Наша остановка — Земля. Нет, не правда, что комета — лед. Ты почувствуй, как комета жжет. Дай ладонь твою, я на ней нашла все ответы, я тебя люблю.